Дорогие, рада приветствовать вас на канале, я Юлия Сагайтис. Это видео обо мне, кому интересна только медитация, можете не смотреть. Благодарю вас за подписку, благодарю новых подписчиков за то, что доверяете мне. Мне будет очень приятно, если вы поделитесь э, своими какими-то инсайтами или то, что у вас было в медитациях, потому что всегда... Это что-то такое необыкновенное, это как сказка, и у каждого это свое. Кто-то говорит, что медитация, она какой-то энергии автора, но я могу сказать, что да, я уважаю это мнение, у кого-то такое мнение, у кого-то другое. А когда я проводила в группах и провожу да, медитации индивидуально, каждый видит свое, поэтому, конечно, медитация это индивидуальное. Соприкосновение со своим бессознательным, со своими какими-то глубокими духовными моментами. А я лишь такой маленький помощник, я ни в коем случае не хочу себя называть проводником, просто человек такая же, как вы, женщина, какая есть. Сегодня хочу поделиться таким интересным в моем жизни произошедшим. Я отправилась в путешествие. Путешествие для меня это большой ресурс. И когда я поняла, что чтобы выздороветь окончательно, я должна найти что-то в жизни, что мне действительно нравится. И это было путешествие. Да? И я еще, будучи невылеченной, у меня оставался рак четвертой стадии. То есть э, уже химиотерапия подействовала, но рак оставался. Впереди меня ждало еще два месяца госпитализации. Лучевая терапия очень сильная. Я улыбаюсь, потому что это уже в прошлом, на самом деле. Там не до улыбок было. Вот. Но это видео такое позитивное. И тогда я заказала себе билет в Ниццу, забронировала отель, будучи еще совсем-совсем. Ну, в общем, всю эту историю моя, наверное, уже знают. Я побывала в Ницце. И еще у меня были такие мечты, знаете, работать очень свободно, но ну, не сильно напрягаясь, я бы сказала. Работать психологом, записывать медитации, заниматься личностным ростом. Я обожаю всякие курсы. Учу потихонечку сейчас французский, на самом деле. Мне просто нравится учить, а словарный запас лексика как-то не влезает в мою голову. Ну, такая я. Такая я э, лентяйка. Наверное, как была, так и осталась. А много еще совершенствуюсь по психологии. И сейчас, вот, например, я начала курс актерского мастерства. Мне тоже очень интересен. Может быть, лучше буду говорить, потому что заметила, что у меня в последнее время проскакивают такие слова «вот», «ну», «э». Поскольку у меня много зрителей, мои медитации важны, я думаю, что мне нужно тоже работать над собой. Но это не то, что специально работать, а именно потому, что мне захотелось. И, кстати... На курсах актерского мастерства, вот вы не поверите, первое, с чего начался первый урок, мы медитировали. И мне медитация это очень понравилась. Я отдельно для вас ее сделаю. Ничего там особенно нового такого нет, чего бы я не знала. Вот эти образы, метафоры тоже частично есть, они в моих медитациях. Но эта медитация тоже мне как-то пришлась по душе. Я такая веселая, после нее была обязательно запишу и с вами поделюсь а вот ради чего я записываю это видео ради сегодняшнего путешествия я еще мечтала когда я буду не только мало работать я мечтала да я еще мечтала что чтобы у меня была свободная работа такая вот например онлайн работа да, удаленная работа я могла когда я увижу какое-то для себя вот до... доступное и желаемое путешествие я сразу же возьму билеты и сейчас так и получается. Я вот в Сочи съездила к Наташе, дай бог ей здоровья, скоро у нее малыш родится. Нат Наталья Воробьева, она тоже мой подписчик, она делает очень красивые брови, кто будет в Сочи, обращайтесь к ней. И сейчас я отправилась в Дубай. И перед поездкой кто-то думает, что мне легко путешествовать и что я такая смелая, вовсе нет. У меня тоже бывает стресс, и стресс у меня, знаете, в чем выражается? Я чемодан очень долго собираю. Я могу начать собирать чемодан ну, буквально прямо перед самым выходом. И еще в моей жизни был, были, было такое, что я опаздывала на самолет, но все-таки улетела на самом деле. Не было такого, чтобы совсем не улетела. То есть у меня тоже есть стресс, и в это путешествие я вот ради чего я записываю это видео. Ща сейчас, сейчас, <смех> потерпите меня еще немножко. Я стала как-то сомневаться. С одной стороны, все получилось. Я именно взяла такой билет, который хотела. Я не в торопях его брала, думала: если это мой билет, значит, он меня подождет. И случилось так действительно. Сын мне тоже помог с деньгами, Добавил, сколько нужно. Благодарю тоже моего сына, достойного человека я вырастила, горжусь ему. Мой сыночек Иван тоже, кто, кто хочет, может пожелать ему счастья. Дочка у меня замечательная. Почему-то в последних видео все время говорю о детках. Кстати, здесь в Дубае я тоже собираюсь, надеюсь, встречусь с Натальей, с прекрасной девушкой, которая тоже слушает мои медитации. Один раз была у меня на занятии онлайн. И это очень здорово, когда в Москву кто-то приезжает из подписчиков, я встречаюсь, и когда вот где-то в каком-то укромном уголке нашего мира можно встретиться. Итак, я сомневалась, сомневалась в поездке, вот что-то было, ну, может быть, страшно, знаете, много всего могло быть из-за пандемии, что надо вот эти тесты бесконечно сдавать, какие-то декларации, вот, которые на самом деле и, и Совершенно не понадобились потом. Не понадобились ни приложения, ничего. Но не буду в подробности. Я пользуюсь картами Оши Дзен. Кто не знает, я и консультирую по ним. как бы Это психологическое консультирование, но в то же время мы используем вот эти карты. И я решила вытащить для себя карту, а они всегда настолько правдивы, настолько глубокие. О путешествии, что оно мне даст. Можно было... Взять карту, например, две карты, там ехать или не ехать, что я получу, если я поеду, что я получу, если я не поеду, так тоже. Но я взяла одну карту, вот что для меня будет это путешествие. И у меня очень интересная вышла карта, она про перерождение, да, про, про несколько жизней, про... Выглядит она так, что человек, сначала даже не человек, как правильно сказать. Перерождение, что сначала верблюд, потом лев, и они прям друг на другом так расположены, а потом человек, может быть, это юноша, в общем, там непонятно или девушка, и она вот играет на флейте, то есть такая вот выше какое-то высшее воплощение. Хотела сказать, что я ощутила себя вот как раз верблюдом буквально. А еще самое интересное, я потом увидела верблюдов, хотя это не неудивительно, да, наверное, для Дубая, на стенах. И когда я уже почувствовала себя львом, я иду по коридору, этих верблюдов, представляете, снимают. То есть... Снимают со стены. И меня это очень удивило. Есть, все даже на физическом уровне. Почему я верблюд? Верблюд – это тот, который все выдержал. Он идет от и до. То есть я долетела, совсем справилась. И буквально я на своем горбу тащила воду. У меня есть такой рюкзачок. Кстати, вот он. Чтобы вы мне верили. Он вообще для компьютера, но я его всегда с собой беру. Потому что, ну, тоже очень тяжело, что-то тащить тяжелое. И я несла воду, сок. А, уже убрала. А, молочко вот здесь такое вкусненькое. Вот, оно с манго, кстати. Много здесь есть манго. То есть, получается, у меня такой водный был рюкзак. Все в жидкостях. И буквально воду, воду да. Тоже. Воду могу показать тоже, если хотите. Сейчас. Вот такая водичка. И все это несла на себе. Буквально верблюд. А, меня очень огорчила отношения в отеле. И на какой-то момент я даже жертвой какой-то себя почувствовала. Такая несчастная, я инвалид, в другой стране. и Так со мной обращаются. Вот. Ну, такая даже слезу пустила. но все это, конечно, потому что очень мало спала, и действительно у меня организм ну, имеет свои особенности. Вот. Ну, я думаю, любой человек, который едет в другую страну, у которого ну, какие-то сложности с проездом, да, Который двое суток не спал, ну, он будет, будет сказываться, да? И вот вечером кто-то ходит около моего номера, и что-то, я думаю, вы... ну, еще есть такой стресс, что страшно. Да? Страшно, что я одна девушка. Здесь, кстати, горничные все мужчины из разных, из разных стран. Местные жители не работают здесь, в отелях. Может, где-то работают какими-то очень большими руководителями. И. Мне показалось, что кто-то вот хочет постучать, потому что ходил-ходил под мою дверь, и вдруг во мне что-то проснулось. Знаете, это не то, что даже агрессия, это настолько вот что-то неистово, может, может быть, вот как прорвалось. И я почувствовала такой вот... Чисто звериную, и тогда я поняла: я лев, я стал львом, что если кто зайдет, я просто разорву, зарежу и заодно зарежу всех, кто меня сегодня там обижал на ресепшн. Это, кстати, девушки были. Ой, и вот это и я пошла совсем другое уже завтракать, совершенно спокойно. Да, там тоже были моменты, когда меня ставили на место, но ну, честно скажу, что вот, это, вот этот вот обслуживающий персонал, он пользуется пандемией, и особенно таких белых девушек пользуется, что он имеет власть какую-то. Но ничего, я очень вкусно покушала, взяла ножичек с собой, потому что он мне нужен для манго. Вот. в общем, сделала все, что хотела. И э, теперь, может быть, я уже начала перерождаться вот в этого человека с особенно после того, как я на море сегодня побывала. Впервые я дошла на второй день, и уже было не так жарко, и такая мягкая, теплая водичка. Знаете, вот как в моих медитациях есть медитация, где я ванну описываю. Это, насколько я помню, был прямой эфир в Инстаграме. Может быть, если найду сама, я сделаю ссылочку на нее. вот. И может быть, я уже начинаю перерождаться вот, во что-то, нечто такое спокойное, глубокое. Очень интересно. Знаете, вот картош дзен, они всегда, когда их воспринимаешь действительно так, для развития, для медитации, для духовности, они очень много ну, такого вот прям говорят, рассказывают. Иногда у меня были вот моменты в жизни, когда мне просто не хотелось, не хотелось понимать, не хотелось вдумываться. Духовный рост, он же тоже требует да какой-то, энергии, какой-то воли, да, с одной стороны говорим, что надо быть такими свободными, расслабленными, но духовный рост и вот наслаждение без каких-то средств легких, да, там, без алкоголя, без, без всего, без каких-то еще там худших средств, оно требует такого душевной работы. Вроде бы работа – это слово не очень хорошее, но оно вот требует, я бы сказала, какого-то такого именно волевого участия. Да? Так же, как йога, да? все равно какое-то участие есть. Даже когда мы начинаем, там, занимаемся и медитацией. Иногда, да, вы, может быть, замечали, что даже медитировать не хочется. Если это вроде бы какое-то длинное такое видео, там 50 минут, да нет, я не найду для себя 50 минут, я лучше послушаю вот где 10 минут медитация, и которая все решит, да, и все мне за это будет. На самом деле медитация может помочь, может вообще все, что угодно помочь, когда человек уже сам очень прокачан, да, в своей вере, в своей энергии, да, тогда ему действительно вот все по щелочку, вот давайте загадывайте желание, сейчас я щелкну, у вас будет, вот. Проверите потом. Поэтому все зависит от человека, и, конечно, и также и картоши, джен, вот к чему я говорила, что у меня была какая-то лень задумываться, к чему это, да. А сейчас уже такого нет, и я с удовольствием, но ну, я действительно э, достаю их по отклику. Иногда могу на других людей что-то посмотреть. Очень интересно, это бывает правда. Ну, бывает такое, что когда волнуюсь даже за родных, раз там посмотрю, какие энергии, что там происходит, и успокаиваюсь. Вот так. Если вдруг хотите попробовать вместе со мной это сделать, консультацию получить, я с удовольствием. Можно отвечать на любые вопросы. И на такие глубокие вопросы, как предназначение, про душу, про. Да, на самом деле, любые вопросы. Вот. Я прошу прощения, я опять много говорю: вас люблю, благодарю за подписку. Делитесь своим опытом, медитация. Буду вам очень признательна, благодарна. С любовью для вас, Юлия Сагайтес. Всех целую и люблю. Если посмотреть на жизнь через философию Дзен, она говорит нам, вы приходите ниоткуда и идете в никуда. Вы здесь и сейчас. Не приходите и не уходите. Это просто понять с одной стороны, а с другой стороны, парадоксально сложно. И моя карта изображает эволюцию сознания, описанную Фридрихом Ницше в книге Так говорил Заратустра. Он говорил о трех уровнях верблюд, лев и ребенок флейты верблюд сонный тупой самодовольный он живет в заблуждении думая что он вершина горы но на самом деле он настолько озабочен мнениями других что едва ли обладает собственной энергией и это точно про меня я действительно очень стеснялась, стеснялась выражаться, быть собой. И вот сейчас из верблюда возникает лев. Лев — это когда мы понимаем, что упускали жизнь. Мы начинаем говорить «нет» требованиям других. Мы уходим от толпы одинокие и гордые, провозглашаю свою истину. Но это не конец. В конце концов возникает ребенок, непокорный и не мятежный, а невинный, спонтанный и правдивый в своем существе. В каком бы пространстве вы сейчас не были? Сонной, угнетенный или рычащий и мятежной. осознайте, что если вы позволите, это разовьется в нечто новое. Настало время роста и перемен.